Кстати, для того, чтобы лечить гастрит, но есть тоже очень простое средство, или даже язву желудка. Это надо просто 21 день пить от вам мяты с медом и ничего не кушать, и промывать кишечник. И вы вылечите гастрит даже с кровоточащую язву. Но у меня было несколько случаев таких, и все это хорошо кончалось.